Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать! И у меня в гостях Ника! У -у -у! Привет! Ника, один из самых популярных, знаменитых преподавателей oh. русского языка в мире. Oh. Расскажи, пожалуйста, о себе, о твоей работе. Во-первых, спасибо большое, что ты пригласила меня сегодня, мне очень приятно. Я живу в Украине, под Киевом. Uh, и Я преподаю русский язык с 2013 года. Вот, кажется, это уже сто лет, сто лет назад было. Uh, сначала я начала преподавать самостоятельно в онлайне, просто искала себе студентов. Мне это очень понравилось. Я никогда не думала, что я стану преподавателем, но это мое мне понравилось. Uh, после этого я создала Ruland Club такую маленькую онлайн-школу. Тогда для всех онлайн был странным, да никто не понимал, как это преподавать в онлайне, учиться в онлайне, но мне это всегда очень нравилось, мне нравился этот стиль жизни, и поэтому я развивала именно его. А, тогда тоже завела YouTube-канал, начала делать первые видео, люди начали их смотреть, я решила, что почему бы и нет. Начала снимать видео чаще, После дорогие этого, друзья, Дорогие друзья, <связывая> пожалуйста, смотрите ссылки на YouTube-канал Ники и на Instagram. Очень красивый у тебя аккаунт. И ты Спасибо. прекрасная актриса. <связывая> <связывая> Спасибо и большое. И да, я сейчас на Instagram стараюсь делать такие более какие-то креативные видео, чтобы лучше запоминать какие-то идиомы, какие-то новые слова, фразы, потому что э, сложно в соцсетях сделать какое-то такое... Системное обучение, да, то есть и в принципе это не нужно, за этим приходят к преподавателям на частные уроки, а в соцсетях мы можем давать какие-то маленькие кусочки информации, которые дополнительно станут хорошими материалами для обучения. Вот. Спасибо большое, спасибо. И сегодня наша тема очень горячая, да. это мифы и правда о женщинах, девушках из стран СНГ. Страны СНГ – это у нас Украина, Россия, Белоруссия. Да? Mm -hmm. И а, о них очень много мифов. И я бы хотела, Ника, чтобы ты мне помогла сегодня понять, это правда или нет. Потому что ты живешь а, в одной из стран СНГ, в Украине. Ты знаешь лучше. Mm -hmm. Хорошо. Я тебе буду говорить миф, а ты скажешь, что ты об этом думаешь. И... В твоей семье среди твоих друзей. Mm -hmm. И конкретно это правда или нет? Ну, есть, такой миф, ну, есть такой миф, что а, наши девушки а, все супер красивые. Mm -hmm. И блондинки тоже. Да, такой миф есть, но я с ним. Не согласна именно с той точки зрения, что, конечно, у нас очень красивые девушки, но они красивые по всему миру. Мне кажется, что красота – это очень философское понятие. Да? Для тебя может быть там, Генри Кавилл очень красивым, для меня, например, нет. Ну, это просто пример. Поэтому везде... Люди красивые, и женщины, и мужчины, и мне кажется, не совсем правильно говорить, что вот именно русскоязычные девушки самые красивые в мире. Может быть, для кого-то, да, но, я думаю, не для всех. Но есть такое такое слово, как а, ухоженные, ухаживать за собой. Mm -hmm. И, например, я должна сказать, что хотя я и русская, живу во Франции, но, например, я никогда в жизни не ходила, один раз в жизни ходила на маникюр, когда не делала процедур для лица в салоне, дома, да. И ну, у меня есть подруги, для которых маникюр обязательно раз в неделю. <с playoffs> <Вот>. <сом> <сом> Ты можешь это подтвердить? А, да, на самом деле, мне кажется, вот как раз для девушек из Европы это кажется немного излишним, да, то есть в принципе они живут, они наслаждаются жизнью. Наши девушки более заточены под это все, да, действительно, вот сходить на маникюр, сходить в салон, это очень популярно, накраситься перед тем, как выйти в магазин <laughs> обязательно, вот, я бы сказала сейчас немного меньше этого уже, да, то есть мы уже не делаем вечерний макияж на работу и не носим шпильки на работу, особенно в больших городах, но... Мне кажется, такие процедуры, как, например, маникюр, уже стали какой-то такой терапевтической деятельностью, да, то есть сходить поболтать, провести приятное время, сделать что-то для себя, вот с этой точки зрения, да. <связано> я понимаю, да, я ходила, когда я хожу к парикмахеру во Франции, обычно это 20 минут, <связано> и один раз в России я пошла к парикмахеру, первый раз в жизни, и я сижу час, Час двадцать, мне уже надо идти. Это еще что? Мне, когда красили волосы первый раз в светлый цвет, я провела в салоне пять с половиной часов. О, боже! Понятно, хорошо. Так, еще один такой миф, или, может быть, не миф, что русскоязычные девушки — это идеальные домохозяйки. Домохозяйка это девушка, которая дома, женщина все делает, и уборку, и детей, и там, пирожки, и борщ. Вот, например, для меня это совсем не так. Э, у нас готовит мой муж. И... Как здорово! Вот в плане мне нравится в Европе то, что э, это не обязательно быть домохозяйкой. Когда я была угу. в России, часто женщины... Салатик делают мужчины, mm -hmm. там тоже что-то полезное, но другое. А как в твоей семье, среди твоих друзей? Mm -hmm. Ну, знаешь, здесь, мне кажется, и да, и нет, потому что все таки вот в современном мире, да, мы уже уходим от этого, действительно, мы делим обязанности, ну, например, уборку мы с мужем всегда делим 50 на 50, и каждый делает то, что ему хочется сейчас, да. сегодня я хочу попылесосить, завтра я хочу там почистить что-то на кухне, и мы делим эти обязанности, а готовлю, допустим, всегда я, потому что мне это нравится, это одно из моих хобби, я проходила даже специальные курсы по кулинарии, и, ну, как мы говорим в сленге, да, меня от этого прет. Mm -hmm. Вот это мой случай, поэтому я это делаю. Но все таки так как у нас такой был общий бэкграунд, да, еще советский, у наших родителей, когда были действительно гендерные стереотипы, и считалось, что мужчина должен зарабатывать, да, он должен что-то ремонтировать, там, чинить машину, да, а, а девушка должна была готовить, убирать, следить за детьми, да, и нас готовили к этому с детства. Поэтому, как минимум, я думаю, что наши девушки умеют это делать, да, то есть они знают, как готовить, как убирать, как следить,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 русской или украинской девушке, подарки, платить в ресторане. В общем, это правда или нет? Ну, я думаю, что...